Всем привет, с вами как всегда я, Егорик Топик. Перед просмотром этого видео обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также нажмите на колокольчик и обязательно ставьте свой комментарий. Но главное не забудьте про лайк и подписку, ведь это очень важно. Но сегодня я нашел очень крутой мод на огнестрельное оружие, который точно вам понравится, особенно если вы мальчик. Хотя может и девочкам тоже понравится. Ну что же поехали итак я вот тут все подготовил начнем э, с брони кстати мод э, называется техганс да э -э, вот он то есть э, если хотите в э, гугле забейте я конечно обязательно оставлю ссылку на мод в описании но Э, Все-таки лучше... Ну, короче, я оставлю ссылку на мод в описании. Э, ну, что же. первое, что добавляет мод, естественно, новую броню. Вот столько брони. Э, давайте перейдем, наверное, в Game Oct 0, выживание, и посмотрим всю броню вот так вот. Э, для этой брони не нужна зарядка, то есть, да, вот. Он, э, ну, где-то как железная броня. Это солдатская. Да, блин. Э, броня. Оп, оп, оп, оп. Э, дальше бандитская броня. Оп, оп. Она уже не так сильно защищает, то есть, вот, и, естественно, для нее э, не нужна Зарядка, то есть энергия. Вот так я модно выгляжу. Кстати, похоже, маска в CSGO есть. Так. Оп, оп, оп, оп. Дальше. Шахтерская броня. Она вот, по-моему, такая интересненькая. То есть, прям настоящий шахтер. Она тоже, как и бандитская броня, очень... Достаточно немного прибавляет брони, но, Нет. кстати, я даже сам не знаю, какая это тут самая лучшая броня. Э -э вот, теперь давайте возьмем паровую броню. Она уже полностью защищает, э -э давайте же, давайте снимем ботинки. Ну да, они добавляют, ага, то есть не так-то и много. Ну, э, в паровой броне вообще не узнать по скину. То есть, вот если я буду идти на шерте, то вообще меня никто не узнает. Ну, если я просто в маске буду, я не знаю. И она реально очень хорошая, но для нее нужна энергия. Иначе она просто не будет так защищать. Алхимический э, костюм химзащиты. Ну... Я думаю, уже многие такое видела, видели, видели. еще бы, знаете, еще бы скафандр какой-нибудь на лицо. Можно было вообще бы в Чернобыль отправляться. Ну, хотя, хотя, ну, по сути, да. Реально так, в Чернобыль, туда, в Украину, э отправляться. Так, так, так. Так, э боевая броня. Так, она практически полностью защищает и... Я в очках такой. И для нее, естественно, не нужна энергия. А, Забываю вечно. Оп, оп, оп, оп. Теперь э, броня командосы. Да, это такой э, моб, который, которого мы посмотрим. Тоже практически полностью защищает и не, не нужна для него энергия вот так я красиво в нем выгляжу а, ой один два три четыре все так так так так следующая броня э, шли, броня ветерана рейнджера оп она уже полностью защищает да Правда, по ней не скажешь. И для нее тоже не нужна энергия. То есть вот я так красиво выгляжу. Кстати, было бы еще прикольно, если бы тут патроны можно было хранить. Оп, оп, оп, оп. Эта броня меня тоже полностью защищает, но и для нее, кстати, не нужна энергия. Ну, потому что это усовершенствованный усовершенствованный, усовершенствованный э, шлем, ну и вся остальная броня. Да, в ней я выгляжу достаточно красиво, особенно очки, вот эти вот. Ой. Кстати, еще будут кое-какие, э, так, э, силовая броня. Для нее, как я помню, нужна, да, энергия. Вся энергия это энергетическая ячейка. Хотя, по-моему, для какого-то нужна батарейка. Э, да, вот, и знаете, я реально э, красивее всех броней. Я сам вот смотрюсь в этом. Ну, посмотреть Прям титан. Э, так, обратно. А вот это броня, броня горника. Я не знаю, как придумали эти названия. Для нее нужна энергия. Вот так я в ней красиво выгляжу. Она полностью меня э, защищает. Пос осталось последние две брони. Экзоскелет. Да, броня экзоскелета. оп Оп. -оп, -оп, -оп, -оп. Она меня полностью защищает, и для нее нужна энергия. Но зато работает она долго. Кстати, нагрудник... Э, кстати, это как бы экзоскелет, а это усовершенствованный, усовершенствованная супер... Ну, броня, короче, боевая. Вот, но так ты не отличишь реально. Если это еще и на сервер какой-нибудь установить, то эту броню от вот этой... Вообще не отличишь. То есть почему-то тут оно переворачивается. То есть... Ой. <смех> почему-то тут оно переворачивается. И из-за этого кажется, что она различается. Но нет. Нет. Я различал как бы, потому что я знаю, что э, тут нет повторяющей брони. Я просто запомнил. Адская броня. Для нее тоже нужна энергия. Но смотрите. Смотрите, сколько она все вмещает. Это от одной батарейки. Э Рестоновой. Ой, ячейки. Энергетические. Че? Ну, по-моему, какая-то темненькая такая. Слишком это. Хотя вот тут, тут она представляется, представляется как светлая. Естественно, уже ночь. Отлично. И последняя броня. Силовая броня. МК-2. Может, это называется м Я не знаю. <смех> Она немного вмещает энергии, но... Посмотрите. Достаточно... Хоть и темный какой-то, но... Знаете, если еще бы вот чуть-чуть текстуры а, светлее сделать, то было бы все очень даже идеально. А, теперь давайте перейдем... К, наверное, мобам. Хотя нет. Перейдем сначала к оружию. Ну да, тут руды добавляют. Еще есть классы руд. То есть, как добавили в этой новой версии 1.17. Да, вот теперь вы знаете. Кстати, этот мод добавляет не только вот всякие эти, реально. Тут еще, тут, короче, еще очень куча всего. Ну и заодно инвентарь бойца. А, но, ладно. Так. Давайте смотреть оружие. Первое оружие. Диверсант. Э, ну, вроде знакомое. Магазин для штурмовой винтовки. Давайте найдем. Магазин для... У меня вопрос, а почему вот? Э, э, я, я, я не знаю. Я не знаю. Так. Хотя мы можем и так, в принципе. Мы можем, по-моему, мы можем даже без этого обойтись. Оп. ну, если мы хоть, конечно, захотим заряжаться, то как бы залагал немножко. Да, и вот так можно. Давайте всю обойму расстреляем, хотя ну, в магазин же как бы обойма. И вообще практически везде это обойма. Следующее оружие, что опять штурмовая винтовка. Только а это уже М4. Я думаю, всем знакомое название. Опа. Ну, она, конечно. Она, конечно, вот эти стойки не, не ломает, хотя, по сути, должна. Но ладно. Так, следующее оружие, а, болтовка. Я такого, кстати, ни разу не слышал, да? То есть вот так вот можно... Вот самое интересное, почему-то все пока что с прицелом. Ну, не очень хорошо можно нацелиться. А, и отдача большая, но... Боже, а, а, просто послушайте. Сколько громкий звук. А, для ми... По версии, если даже для вас тихо, то для меня очень громко. ПП Тампсона. А, вот это тот вот такой дробовик своеобразный. У него уже нет прицела. Ну, соответственно, у, дробовик, у дробовиков как бы практически нет. Ну, это как бы не очень дробовик. Больше ПП. Ну, как было, это логично. Но... Все, расстреляли. Акаме. А... А... Э. Тут уже тут уже не взлетела, но она тоже вот так вот может стрелять. Да. Кстати, мы, наверное, одно оружие кое-какое оставим для мобов. Потому что, ну, золотой револьвер, и давайте возьмем сразу вот много, кстати, огнемет и базука. Ну, естественно, револьвер, обычный револьвер, револьвер, в принципе, я... тут ничего такого интересного нету в револьверах, только разу, что, стоп, мне... Мне... а мне интересно, а как они, пистолеты и патроны, вот тут вы прогадали, в, лев... в револьере нет магазина. Нет тут, а в пистолетах есть. Так что вот тут и прогадали. Создатель мода. В револьвере наверняка очень... Наверняка все знают, что в, в револьвере абсолютно нету магазина. Ну, есть только вот этот барабан. Так, двухствольный дробовик. Нифига он сойдет. Можно вот так вот пострелять. И, ну, правда, он быстро раздражается. А, так самопал, да, вот каменные пули, заряд, ну, а, ну и в принципе все. Кстати, это тоже очень знакомое оружие, невероятно такое знаете, вот такое чувство, будто я видел его как бы в Майнкрафте, но не в Майнкрафте, возможно, в пиксельган обычный пистолет, ну <связывая> ничего необычного боевой дробовик тоже ничего необычного Только, знаете он очень долго может не перезаряжаться очень много о вот это знаете это очень топовый поп просто чисто пистолетная пистолетный автомат хотя автомат гораздо другой базука она может подрывать и, соответственно, огнем. Он, кстати, может поджечь. А мне бы найти в пустыне дерево. Но мне бы найти в пустыне дерево. Давайте вот так вот. И обратно перейдем. И он, естественно, может поджигать все. А, ну и так можно, в принципе, давайте все разжем. Правда, оно немножко это, но знаете, я думаю, вот это стоит сжечь все сжечь. Оп, оп, оп, оп. И вот это тоже сжечь. А, серьезно? Огнемет, а, ты серьезно? Ладно. <мыл> <Оператор>. Так. <мыл> Следующее, следующее оружие. Ну, думаю, стоит начать с бензопилы. Ну, да, тоже практически ничего интересного. Это мы выбрасываем. Сил, кстати, силовой кулак тоже. Фу. Его, в принципе, не так это. Лазерная винтовка немножко можно э, приблизить экран, знаете, она очень даже классная такая. Мне вот просто интересно, а какая вообще громкость вот настоящий лазерной -то винтовки? Ну конечно, реально же только вот эти видом здесь вот мне просто интересно, какая у нее мощь, э, какая у нее мощность? В реальной жизни. Э -э -э так. Атомный излучатель. Вот это я тоже знаю. На правую кнопку не так но на левую можно просто взять. Давайте полностью его разрядим. Так. Прям инферно. Э -э так. Бластерная винтовка. Ну, ничего такого интересного. Вот это уже можно назвать аук out э, э, снайперской настоящей винтовкой потому что очень мощно стрелять особенно в голову кстати у винтовки не должно быть так много снарядов э, она должна перезаряжаться э, она должна э, перезаряжаться после каждого выстрела конечно не прям весь магазин хотя а, отбластер бластер Интересно, а он вы... может поджарить еще что-нибудь? Мне реально интересно. Брачный смех. Оп, Вот он реально очень мощный. А, ну все. Разрядился. И гранатомет. Ну, думаю, рассказывать тут, в принципе, нечего. Следующая партия. Оп. Оп-оп-оп-оп. Уже наступает ночь. Но сделаем вот так вот. Так, э, скарб. Да. Торбусная винтовка. Ну, практически ничего не интересного. Все, разрядится. Достаточно быстро. Инопланетный брат. бластер, я знаю, что он разряжает. Ой. Поджигает. Разряжается. на каждое оружие разряжается. Э -э, так. Расшифряющий пистолет. Скоро... Ой, он, он очень громкий. Поверьте. Импульсная винтовка. О, что-то залагало. И нифига. М ну, на винтов как бы. Миниган. Вот это настоящая мощь. Вот, э -э, пулемет автомат и миниган. Вот, э -э, на самом деле, это, наверное, именно миниган вы наверняка очень много раз слышите. Да, он очень быстро стреляет и очень-очень громко. Снайперская винтовка, ну, опять же, звуковая винтовка. Ручной пулемет. А вот и пулемет. Э, так. Ну да, вот и пулемет, в принципе. И нам осталось немножко. Как раз вот. Пушка Тесла. Она стреляет так вот, или... Ой так сказать, электричество. Биопушка, ну, думаю, вы знаете, что это? Э, вот такая биопушка. Да, она, по сути убил. Ну, жизнь. Э, так, ой, извините. А, так, ладно. Иди, Ой. Очень быстро разрядился. Невероятно быстро. Бастинный дробовик. Ничего не интересного. Ой, вот, вот это я не буду вам показывать Вот это Вот это вот улетит Потому что я Оставлю это Бур, Ничего интересного Винтовка гаута Ничего интересного Ба! Не так много сломала Но зато а, И разрядилась Но зато раз, раз, Разрядилась он очень громко стреляет, этот пистолет. Так. А, точно, забыл вам показать граната. Оп! Осколочная граната. Она ничего не взрывает. Андан. Она не, не, и не должна. И граната с рукояткой. Ее можно аж вот так вот. Оп. Ну-ка, давайте. О, вот это. Вот это вот реально настоящая мощь, потому что снесла всю эту броню. Так, БФГ-10К, пусть тут остается. Дальше у нас идут, наверное, ну, кстати, еще вот, противогаз, очки ночного зрения, планер. Давайте, я думаю, вам интересен только реактивный ранец. Mm, да. Только проблема в том, что мне надо... Что урон от этого всего суммируется. Как будто вы летели. Ну, э, так, дальше моба. Э, вот Тут-то мы и испытаем нашу пушечку БФГ-100К. Ядерный микрореактор. А, так. Вот это, вот это вот. Давайте вот так возьмем. Гас гостен, Так. зомби полицейский. Опа! Да, мощная пушечка знаете я на всякий случай я на всякий случай знаете что я на всякий случай сделаю вот так вот сниму это яблоко и возьму какой нибудь вот уцелевший сет оп, оп. чтобы как бы не сдохнуть чужой на о, стоп, он реально меня притянул? Он реально меня притянул? А нет, он невероятно быстро бегает. Даже все залагал из-за этого, капец. На, на, еще не умирает первый удар и из-за него очень сильно не лагает. Кстати, реально хорошая анимация в этом моде. Униматься смерти мобов. Гостеныш. Э. себе. А, нет. Вот сейчас начнется настоящая борьба. Знаете, сейчас начнется настоящая борьба. А, нет. Я все-таки сделаю... Так. Где он? Он наверху где-то, так. Стоп, я, я ничего не понимаю. Так, вот тут вот мы исследуем нашему, и где-то там вертолет. О, кстати, храм. Так, ну вроде он улетел. Можем делать звук погромче. Это вообще, это вообще очень зло. Просто зло, да так это пока нет изгой нет нет нет нет нет ты не умираешь серьезно после этого даже капец он живучий знаете я возьму себе так золотых яблок зачарованных чтобы не сдохнуть Нет. Даже его не вижу. Стоп. Стоять. Где ты? Вертолет. Где-то. Вот он. Надо вертолет, блин, очень громкий. Это просто жесть, как громко было, поверьте. Так, изгоем мы посмотрели, в принципе. А, нет. Сдеваешься? Наконец-то. Э, так, э, свинозомби-солдат. Что ты покажешь? Ты, по походу, ничего не покажешь. А, бедный свинцовый золотат. А, так. Ты нам больше не нужен. Ты себя не показал. супермутант. Он с лазерной винтовкой. А, да. Так. Ты нам больше не нужен. Элитный супер мутант. Нифига он большой. Но выносится легко. А Этот уже не выносится, так не выносится так легко Все равно я не получил урона Я думаю, это... ладно э -э Так, заряжаемся И давайте дальше Лететь за, за новыми мобами а Зачем я вообще поставку положил э -э Так, э -э штурмовик Все ты ничего не будешь делать Нифига, у него... Стоп, вы видели? У него как будто бы защита от этого. А нет. Так. Психопат Стив. О, бензопила. Минус бензопила. Главное, чтобы сундук... Оп, а вот и зомби, в принципе, шахтеры и фермеры. Не полейте контору. Зачем я вообще падаю? Э, так. Скелет солдат. Понятно. Он ничего такого не покажет нам. Ага. Тэмпсендэй. Все. Тихо. Так. Свина зомби солдат. Серьезно. А... Что он там второй раз делает? Кипердемон. Кипердемон. А, ну все, Кипердемон разлетелся. Так, диктатор Дэйв. Нифига себе. Ну-ка, слушайте, а он реально может таких убить? Если бы я был без больного, наверное, меня с двух-трех ударов убил. Ну, нет. Кстати, с него что-то выпало. Так. Он нам больше не нужен. Дальше командос. Как раз была... Как, как раз... А нет. Э, ладно. Командос, ну-ка. Что ты... А, ты не стреляешь, серьезно. Ну. Да. Так, держимся. Минус. И давайте разбойник. Вот так. Вот. Не себе, а вот это реально мощно. Так, вот это все выкидываем и осталось только вот эти. Сделаем вот так вот, оп, оп, оп, оп. Зачем? Так. А это, как я понимаю, солдат, только. Солдат-то добрый, это же не немец, это солдат. Солдат он должен защищать а, гениально, понятно. А, ну, в общем, на такой ноте мы заканчиваем наше видео. Если вам оно понравилось, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Просто не забывайте про это. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. Поставьте лайк и подпишитесь на канал. М -м, ссылка на мод в описании и всем пока-пока. Поставьте лайк и подпишитесь на канал.